Всем Привет! Сегодня в своем видео я вам расскажу, как открыть службы Windows 10. Итак, поехали. Первый способ, чтобы открыть службы Windows, можно через диалоговое окно выполнить. Нажимаем правой кнопкой мыши на пуск и выбираем выполнить. Либо нажимаем WinX. Открывается у нас диалоговое окно выполнить и сюда мы вводим сервис msk. Вот Нажимаем ОК. И у нас с вами загружаются службы. Вот они. Итак, второй способ. Нажимаем правой кнопкой мыши на Пуск. Выбираем Управление. Управление компьютером. И далее переходим в Службы и Приложения. Вот у нас. Третий способ. Нажимаем «Пуск» и пишем «Службы». У нас нашел, открываем, у нас также с вами открывается «Службы». И четвертый способ. Нажимаем «Пуск», вводим панель управления, обязательно классическая. Затем переходим в систему так, стоп, переходим в категории. вот у нас так будет с вами система безопасность, затем у нас, по-моему, где-то должен быть администрирование, да, администрирование, и здесь у нас службы. Запускаем, и у нас опять открываются службы. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и не забываем писать комментарии. До скорой встречи. Всем пока.